Можешь ли это быть ты? Да. Не просто прийти и сказать, здравствуйте, я пришла вас контролировать. покажите ко мне тут все. Не все так просто. Мне безумно это, честно признаюсь, нравится. Как мы жили без закона? общество это кто это это же не не что-то такое абстрактное оно состоит из конкретных людей и вопрос то есть теперь можешь ли это быть ты да то есть на самом деле любой человек проживающий в государстве на законных основаниях соблюдающий законы он может быть потенциально субъектом общественного контроля то есть тем кто пойдет и будет контролировать Пока не говорим да, об объектах, кого мы контролируем, или, или, или, или что мы контролируем, или как. Но по большому счету, да, сейчас э, это любой. Либо физическое, либо юридическое лицо. <сimitation> <сimitation> <сimitation> да, хороший вопрос. Ну, во сейчас, то, если мы обсуждаем законопроект о об общественном контроле, вот, и, из, вот эта терминология, там субъектами определяются общественные да, некоммерческие и НПО. НПО и некоммерческие организации это в принципе э ну, взаимодополняющие определения. То есть общий термин некоммерческие организации. Внутри этого термина наш законодатель определяет неправительственные организации. То есть есть некоммерческие организации, которые не относятся к неправительственным. Например, политические партии, религиозные объединения. В некоторой степени, ну, и там еще есть несколько исключений. А, и физические лица. На сегодняшний момент, почему не определены коммерческие организации, ТО, да, как, как субъекты? Потому что в данном случае их цель это все-таки ну, зарабатывание, извлечение выгоды, да. зарабатывание денег. Uh -huh. То есть основная цель бизнеса это получение прибыли, заработать денег. А не коммерческие организации. Их цель, то есть решить какую-то проблему. То есть они не у них не стоит целью заработать деньги поэтому это снимает конфликт интересов и основная один из основных видов деятельности коммерческих организаций это и будет как раз общественный контроль общественное даже я бы шире взяла общественное участие в процессе принятия государственных решений реализация неотъемлемого права любого человека то есть раз я живу в этой стране я плачу налоги, я соблюдаю законы, ну, у нас конституция, то есть и международными документами, тоже то же декларацией прав человека, пактом о политических, экономических и культурных правах, которые ратифицировал Казахстан. Ну и в конституции закреплено право каждого гражданина, каждого человека, проживающего на территории государства, участвовать в процессе принятия решений разными способами. То есть это не только общественный контроль. Например, выборы – это тоже общественное участие. Это кого, кого контролировать. Деятельность государственных органов. То есть если я увидела, да, вот мой общественный контроль, вот что не, не так делают, я обращаюсь в соответствующий, например, тот же Акимат, в районный Акимат, в, стро... в отдел по контролю там, за строительством чего-то там, кого, кем-то. И они не реагируют, они не исполняют свою деятельность. То есть объектом общественного контроля является деятельность. Не конкретный чиновник, не конкретный государственный орган, да, а деятельность, как он это делает. То есть если и тут в деятельности, например, государственные органы обязаны были, например, проинформировать жителей, то эта дорога будет проходить через их двор, она будет такой-то ширины, такой-то высоты, с таким-то покрытием, строительство займет столько-то времени, на это будет потрачено столько-то денег, исполнителем строи... будет такой-то такой-то, такая-то ТО, такой -то, такая -то, ТО там, либо еще что-то. И вот так... туда-то можете обращаться. Вот это один из видов деятельности. да, Мы говорим об информировании, о том, чтобы он раскрыл. Если этого нет то мы можем обращаться в вышестоящие государственные органы, в контролирующие, что они не соблюдают закон. Написать обращение. Обращение физических и юридических лиц тоже описано, не буду сейчас на этом останавливаться, но государственные органы обязаны отреагировать, дать мне ответ. Если ответ меня не устраивает, я могу в более вышестоящую инстанцию написать официальный запрос. Если меня что-то не устраивает, я могу обратиться в суд то здесь уже вот, э, на скажем, незаконную деятельность или то, что государственный орган не выполняет свои обязательства. Очень хороший вопрос, потому что как раз конфликт интересов это один из моментов, который должен быть прописан в законодательстве. Что, такое, что признается конфликтом интересов и как, ну, и как его преодолевать. То есть если я... Если мы, я пришла, например, да, то есть контролировать какое-то ТО или строительство, и у меня близкий родственник является конкурирующей фирмой, то это будет конфликтом интересов. То есть я должна о нем за, либо заявить, либо не проводить общественный контроль, все-таки от него отказаться. И тогда мы говорим, что я должна руководствоваться общественными интересами. И как это? Это тоже та же самая прозрачность. Я должна не просто прийти и сказать «Здравствуйте, я пришла вас контролировать, покажите ко мне тут все». То есть я должна сказать, я в соответствии с законодательством направить уведомление объекту общественного контроля от себя, как от субъекта, что я собираюсь проводить, обще... я буду за вами наблюдать. Согласно законодательству, я тогда-то приду. И я должна соблюдать внутреннее положение той или организации, куда я прихожу. То есть если она работает с 8 до 6 вечера, то а я пришла, например, в 7 вечера и такая зафиксировала, они совсем не работают, бездельники. То, есть это, ну, это, это не так. То же самое, например, э, организации здравоохранения. В больницу, в инфекционную я не могу просто так беспрепятственно прийти. Я должна прийти, уведомить, сказать, я хочу прийти, что мне нужно сделать. То есть определенные правила мы, субъекты общественного контроля, должны соблюдать. Поэтому мы говорим, нужно их прописать законодательно. Опять же, вот, вот, вот этим и должно заниматься. И это нужно знать человеку, который решит. То есть нужно все-таки почитать закон, посмотреть. Может быть, обратиться к тем, кто этим занимается. Может быть, да, физическому лицу иногда проще обратиться, посмотреть и узнать, какие некоммерческие организации могут ему помочь. Это не обязательно могут быть прям зарегистрированные некоммерческие организации. Можно создать инициативную группу, то есть группа физических лиц, которая объединится, например, жители дома, Жители района, которые вот решат проводить обще общественный контроль. Да, это все-таки не просто так, что взял бумажку, листок бумажки, там ручку, и пришел, такой пинком дверь открыл и такой, все, я вас тут контролирую, потому что есть общественный контроль. Не все так просто. Опять же, пикеты, акции, я считаю, что это тоже законное право людей выражать свое мнение. Вопрос то, что да, они должны не нарушать, ну как бы, законов, то есть не мешать другим не призывать там, к насилию, то есть в рамках закона. Для этого и нужны а, законы о мирных собраниях, митингах, пикетах и так, далее, и так далее. Потому что это другая форма выражения, просто мнения. И, как правило, к ней народ прибегает, когда другие способы то есть не, не помогают. То есть это уже больше такая крайняя степень. Мы же говорим о об общественном контроле, как все-таки предыдущей стадии, да, более такой мирной, да, запланированной. Вот о правилах и процедурах. Поэтому и говорим, да, что необходим. Ну, не то, что он необходим. Но в нашей стране, в наших условиях, в сегодняшней ситуации нам был бы полезен рамочный закон об общественном контроле. Где будут вот прописаны основные принципиальные позиции, по которым мы договариваемся. Да? Кто контролирует, кого и как контролирует, на да? какими правилами, какими инструкциями. Более детальные инструкции – они будут изложены в других законах. Они на самом деле сейчас уже существуют. Есть общее понятие «общественный контроль». А Сейчас вот есть законопроект об общественном контроле, где предполагается, что будут прописаны субъекты, объекты, какие-то правила, принципы, в том числе, вот, о чем мы говорили, конфликт интересов и так далее. Но это более общие, основные правила. Помимо этого, общественный контроль у нас уже сидит в других законодательствах. Например, в экологическом кодексе, в законе о госуслугах есть статья об общественном мониторинге. Там, то есть, потом, говорю, в Конституции, как общевидовое право, оно у нас есть. А то, что о публичности, вот четвертая форма. У нас есть такая структура, как общественные советы, у которых есть отдельный закон. Закон об общественных советах, принятый в 2015 году, вот уже мы сколько лет то есть это тоже форма общественного участия и обществ, цель общественных советов это вот как раз взаимодействовать с государственными органами по принятию каких-либо решений они создаются на республиканском уровне при министерствах и на местном уровне при при акиматах не буду сейчас даваться исключения и вот а, пока у нас не принято закон общий для всех об общественном контроле принято а, по, постановление а, о формах общественного контроля общественных советов. То есть это маленький кусочек общественного контроля, который, который уже сейчас действует. Да, то есть это, прав, это правило которыми должны руководствоваться общественные советы. Не все мы, но по большому счету, а вот именно общественные советы. в этот общественный совет можно войти. Можно обойти да Есть процедура выборов, есть кандидаты от общественности и так далее. Ну и опять же, каждый человек, каждое физическое лицо, так же, как и некоммерческая организация, может обратиться в общественный совет с инициированием той или иной формы общественного контроля. И вот, это, вот, это, вот эти правила для общественных советов определяют четыре формы. Первая форма – это у нас общественный мониторинг. И там… Четко понятно, ну, есть определенные правила, с чего нужно начинать, как фиктировать как протокол и так далее. Потом общественная экспертиза, общественные слушания. И четвертое это заслушивание отчетов государственных органов. То есть у нас э, сейчас вменено в обязанность всем государственным органам, при, ну, вот, которые исполнительным. Ну, опять же, не буду всех их перечислять, это долго, как минимум раз в год отчитываться перед общественным советом со своим отчетом, что они сделали, а общественным совету дали право либо принимать этот отчет, либо не принимать. И второе, мне безумно это, честно признаюсь, нравится. Например, Акимат города Алматы выступает с отчетом в конце года о своей деятельности перед общественным советом. Во-первых, я могу прийти как человек, даже не являясь членом общественного совета. Вообще, как бы сейчас и прописано, что можно онлайн трансляции. Могу выступить, и, а члены общественного совета могут проголосовать. Сказать, мы не принимаем, нас не устраивает. А могут инициировать свой отчет, выступить с содокладчиком. Например, госорган говорит, мы добились того-то, того-то, выполнили план на 150%, и мы вообще молодцы. Представители общественного совета говорят, а мы вот проанализировали вашу деятельность. И на самом деле не на 110, а на 85 там, или на 97%. Это, мне кажется, это очень важный инструмент. На самом деле он используется давно на всех международных площадках, на площадках ОБСЕ, ООН, когда есть отчет госоргана по выполнению тех или иных обязательств и альтернативный отчет от общественности, от гражданского общества. Вот это к этой, к этой форме. Хотя она звучит очень скучно, но на самом деле, мне кажется, она дает очень большие возможности. оттолкнуть от вот этого слова вот этого, вот этих слов регулировать зарегулировать потому что действительно э, ну, одна из э, точек м, спора это нужен закон не нужен и какой он нужен потому что даже вот если мы посмотрим наши ролики которые мы у экспертов брали да, кто-то говорит что нужен закон рамочный и говорит, что ну, определить рамки нужно. Кто-то из экспертов говорит, что ну, не нужны нам рамки, дайте нам свободу, потому что любые рамки они ограничивают. И ну, вот с этой точки я бы хотела да, поговорить. Я все-таки э, за то, что э, договариваться о понятиях, принципах и направлении деятельности стоит. Но не стоит четко прописывать, ну, огранить, что ходить нужно только с левой, поворачивать после третьего шага направо, после четвертого налево. Это уже плохо. Там, ну, как и было, в принципе, о чем мы говорили в самом начале, когда только закон, ну, первый драфт да, законопроекта появился, было слишком много нареканий. И все-таки вот я придерживаю, примыкаю к той группе людей, которые говорят, что нужен рамочный закон об общественном контроле. Сразу, сразу оговорюсь, и тоже об этом многие говорят, не, далеко не во всех странах он есть, и как бы, может быть даже и не нужен, но будем исходить из наших реалий. Все-таки мы живем вот в той стране, в которой мы живем, с, с историческим прошлым, да, постсоветским, а, таком, зарегулированности, и у нас не, ан, не англосаксонская да, система. То есть нам нужны эти правила, иначе мы, нам очень трудно договариваться. И да, это, ты правильно заметил, этот закон он позволит объединить, уже как бы собрать те крупицы общественного контроля, общественного участия, которые есть в других, в других законах, в других нормативно-правовых актах, и просто сказать, вот определить, кто такой общественный контролер, кого мы все-таки контролируем какие моменты какие спорные моменты можем решать То есть какие основные этапы общественный контроль должен проходить и к чему он должен приводить и как на это должны реагировать государственные органы и какие последствия от этого будут за счет этого мы просто ну как бы как встречаются два человека они же разные нам нужно договориться то есть каких-то правилах вза взаимодействия даже если мы с тобой решим просто ну там не знаю грядку да вскопать мы Должны говориться о времени, о месте, там еще каких-то. И Мне кажется, вот про, про это общественный закон. Ой, закон о общественном контроле. Закон попадет в августе, ну, в начале, вот осенью, как депутаты выйдут с каникул. Да, они ходят на каникулы, во время каникул они встречаются со своими избирателями-представителями, в свои регионы, нужды там и так далее. Нам тоже нужно отдыхать. Осенью начинается новый парламентский сезон. Осенью ожидается, что законопроект зайдет в парламент. Мы жили из парламента, у нас двухпалатный, потом и там будет обсуждаться. В парламенте создается рабочая группа по обсуждению законопроекта. Вот в эту, вот эту рабочую группу... Я стремлюсь попасть и надеюсь, что попаду. По крайней мере, в предварительных списках уже нахожусь. И там две задачи. Ну, Задача минимум. Не дать ухудшить, как говорится, кастрировать какие-то нормы, которые уже удалось внести, но и постараться улучшить. Все-таки сделать его принципы, понятия, более четко прописать, убрать какие-то ограничивающие нормы общественных интерес. Но это будет достаточно большая работа, в течение там, двух месяцев как минимум идет обсуждение, после чего Мажели принимает. То есть на несколько заседаний, практически еженедельно проходят заседания. А есть таблица, вот здесь, ну как бы вот с норма закона, вот предложение того или иного депутата. А Потом на рабочие на заседании рабочей группы это обсуждается все предложения, депутаты обсуждают. И, и там на этих заседаниях у вот, представителей общественности а, есть возможность высказать свое мнение. Они, общественные, мы, наполучники, не участвуем в голосовании, но у нас есть представить, скажем, свою позицию, свои аргументы. Депутаты это слышат и могут их учесть при своем обсуждении. Вот через такую, вот через такую форму попытаться еще больше его улучшить, этот закон, чтобы он действительно был полезным, чтобы мы могли спокойно им руководствоваться и влиять Потому что цель-то повлиять на процесс принятия решений, а потом еще проследить, чтобы это решение было выполнено в соответствии с тем, как оно было принято. То есть если мы решили построить дорогу шириной в 3 метра, толщиной там, я не знаю, в 20 сантиметров, то общественный контроль, это я могу прийти и действительно посмотреть, чтобы вот именно из этого, так как было зафиксировано, запланировано по бюджетной заявке. И там, конечно, а там уже много... Там и информирование, и консультирование, и обратная связь, и сбор мнений, и учет потребностей, и мониторинг, и экспертиза, и все-все-все остальное. Да, гайд надо уже будет создавать, ну, создавать и создадим, когда уже будет закон принят. И думаю, там уже можно будет и тренинги, и так далее, как мы обычно действуем. Ну, с чего начинать? Все-таки прочитать и понять, что такое общественный контроль, общественное участие. То есть я всегда говорю, ну вернитесь к первоисточникам, и надо получить мать часть, а, по большому счету. Есть портал, открытый НПА, а, на которых есть закон. Посмотреть, почитать. Если что-то непонятно, спросить, да, у тех, Ну вот, я всегда готова ответить. То есть у тех организаций, как в этом можно поучаствовать каким образом можно и физическим лицам, какие сейчас правила, какие есть сейчас ну, как бы вот положения, на которые мы можем опираться, и как ну, проводить вот этот общественный контроль. Но я думаю, что это вообще тема отдельного, достаточно длинного разговора. Если нашим зрителям-слушателям будет это интересно, и, то можно будет расписать и прямо на существу. Ну, вот что сейчас есть, какие минимальные стандарты как мы можем сейчас двигаться, что использовать. Я думаю, один из, вот, в связи с тем, что были приняты вот, правила общественного контроля для общественных советов, я думаю, что там есть хороший потенциал нам, че нам, любому человеку, через общественный совет, уже осуществлять общественный контроль. Тоже можем об этом поговорить подробнее, о, кажд о, каждом, из, о, о каждом из четырех видов, как каждый из нас может использовать эти нормы, с чем идти в этот общественный совет, как влиять на общественный совет, как вот, привлекать внимание к той или иной проблеме. И как отслеживать решение этой проблемы. Вот что самое важное. Не просто привлечь внимание, а отследить, как, она, как будет решаться госорганами эта проблема. Спасибо. Ну, вот я все-таки в заключении хочу вот эту аллегорию, да, ну, не аллегорию, наверное, привести. То есть мы же, когда пытаемся, ищем себе компьютер, телефон, смартфон, там, я не знаю, стиральную машинку, мы же изучаем сначала. Во-первых, мы исходим из того, зачем она нам нужна. То есть если большая семья, я буду покупать там на 5, на 6, на 8 килограммов, да, стиральную машинку. Если небольшая, я, наверное, куплю компактную. Куда я ее буду ставить? И так далее. Так и здесь, в любой деятельности, нужно сначала понять, зачем мне это, что я хочу сделать, потом, как я это буду делать, то есть вот, и к чему я вообще хочу, чтобы это пришло. Но с общественным контролем то же самое. То есть, когда мы понимаем, когда мне это действительно надо, то есть я и начинаю этим интересоваться. То есть вот так вот с кондачка мы, извините, даже с вами хлеб не покупаем сейчас. А уж про общественный контроль это ну, все-таки чуть сложнее, чем пойти купить буханку хлеба в магазине. Ей добрый день. Спасибо большое, что в очередной раз согласился поговорить со мной по очень важному для меня вопросу, надеюсь не только для меня, об общественном контроле. Вот уже седьмой месяц мы активно в Казахстане обсуждаем законопроект об общественном контроле. Сейчас были приняты правила для общественных советов по формам общественного контроля, и мне стали задавать вопрос: то есть, если мы приняли принимаем закон об общественном контроле и принимаем вот правила, то имеет ли право да, на сегодняшний момент человек, некоммерческая организация, вот в данном случае мы с тобой, заниматься общественным контролем? И как, на каком основании мы до этого занимались общественным контролем? И как это происходило? Вот ты юрист с огромным опытом в некоммерческом секторе. Поясни, пожалуйста, вот этот момент. Ну, попробуем. У нас в очередной раз предпринимается попытка э, как-то придумать какие-то новые правила, зарегулировать, и, может быть, э, даже в э, чем-то в ущерб уже сложившейся системе отношений, она действительно де-факто существует. Если говорить про э, мониторинг и контроль, то вот, я готовился к этому интервью где-то, наверное, года с 5-го 2005 -го года, так или иначе, что-то в этом направлении происходит. Мы начали говорить тогда о мониторинге, то есть объектом мониторинга может быть несколько вещей, это может быть любимый наш да об этом много говорят и много делают, это может быть бюджет, бюджетные отношения, это могут быть государственные услуги, это могут быть программы бюджетные, могут быть программы государственные, их достаточно много, какие-то отдельные мероприятия, планы мероприятий, это могут быть социальные проекты, некоммерческие да, социальные проекты, реализуется ну, за разные деньги. И это могут быть какие-то экологические мероприятия. То есть объектов достаточно много. Mm -hmm. Знаешь, как это происходило? Без э, какого-то отдельного нормативного акта. Ну, во-первых, есть, я перечислю основания. <coughs> да, есть Конституция, которая, конечно, не говорит о такой форме, как общественный контроль, но там есть статья 33, которая э, дает право каждому на участие mm -hmm. в управлении делами государства в том числе право обращаться государственные органы и органы местного самоуправления. Ну, понятно, что Конституция у нас, скажем, не является актом прямого действия, да, там, при каких-то ситуациях в последнюю очередь, наверное, к ней обращаются, но тем не менее, это основа основ. Что есть еще? Вот государственный социальный заказ. Здесь, значит, надо понимать, что мониторинг ⁇ это деятельность, направленная на некую сверху, да, как должно быть и как есть. Поскольку э, эти вещи часто не совпадают, то исторически у нас возникла такая потребность, причем у нас, в нашем сообществе некоммерческих организаций, понимать, а что происходит. да, И мы начали э, постепенно формировать вот эту практику. И, кстати говоря, где-то к году 2015 э, да, у нас эта практика сформировалась. Более того, э, в регионах во многих. Управление внутренней политики стали заказывать мониторинг госудзаказа, и реализатором этого мониторинга являлись также некоммерческие организации. Но ну, можно как бы долго спорить насчет того, не является ли это конфликтом интереса, потому что, если честно, так совсем уж не, не будет. Да, да, ну, не будем спорить. Да, не будем спорить, это отдельная он тема. Есть, к сожалению, да. или к счастью, ну, как бы факт остается фактом, он там есть. Но я вернусь к практике, что такая практика была там. 99 реализуют реализует 1% один это те, кто получает также заказ на мониторинг того, что делают те остальные 99 То же самое стало делать Министерство информации и общественного развития. Также мы, ну, допустим, участвовали 2 или 3 года в таком мониторинге, когда, значит, у них там был территориальный подход, что один лот это мониторинг западного региона, другой мониторинг северного региона, но также Министерство заказывало мониторинг реализации заказа. И mm -hmm. я хочу сказать, что вещь-то была небесполезная, потому что мониторинг показывал, во-первых, дисциплинировал подрядчиков-исполнителей, во-вторых, он давал богатую пищу да, для размышления и информацию для принятия решений. Другой вопрос, что решения эти, как правило, не принимались, да, каких-то последствий не было, но информации было много. То есть те, кто должен принимать решения, Непосредственно заказчик на месте, либо министерство, как уполномоченный орган. У них информации было много, как это происходит на местах, что нужно изменить. Вот. То есть это складывалось достаточно неплохо. Но что изменилось? Теперь у нас есть правила формирования, мониторинга и оценки результатов гос.заказа. заказа, правило 29 августа 2018 года. Где появилась такая такой пункт восьмой, что мониторинг проводится госорганами. И вот после этого момента у нас и до этого момента были проблемы с некоторыми подрядчиками, которые отказывались предоставлять информацию. Теперь, значит, вот к этому пункту многие обращаются и говорят: а почему это вы, наши коллеги, делаете мониторинг? Ведь это по правилам, то есть по, по закону, это делает сам госорган. И вот теперь как бы дорожки расходятся, да, с этого момента. Делать это становится сложнее. Скорее всего, я так чувствую, что больше а, не станут а, заказывать мониторинг, который будет делать другая некоммерческая организация. Скорее ну, сил... это, это, вот мы, Я хочу просто под точку здесь поставить, в том смысле, что это касается мониторинга государственного социального заказа вот кон конкретно. Да, То есть да, здесь да. вот такая ситуация. Так, угу. а, дальше. Значит, Если вспомнить, как, какие объекты я перечислял, допустим, государственные услуги. Здесь yeah, ситуация sure. пока не изменилась. Есть закон о государственных услугах от 15 апреля 2013 года. Там есть статья 29 общественный мониторинг, uh -huh. вот, где сказано, что мониторинг госуслуг общественной оказывается не может производиться некоммерческими организациями за свой счет, а также а, по заказу. То есть такая возможность законодательно остается. Вот, закон uh -huh. не изменен в этом плане. Будет ли закон о общественном контроле, нет ли, но а, госуслуги, которые у нас ну, большое количество, да, оказывается, и практически все мы являемся получателями их можно мониторить силами некоммерческих организаций. А, экологические моменты, да, у нас есть экологический кодекс, прям свежий-свежий, 2 января 2021 года, а, утвержденный, да, где статья 190, общественный экологический контроль. Там также он осуществляется силами некоммерческих организаций. значит Еще что, поскольку любой мониторинг – это необходимость информации, да, если нам информацию не дают, то мы пытаемся ее запрашивать. Вот здесь немножко произошли изменения. У нас до последнего времени действовал закон о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, который давал право любому запрашивать информацию, да, то есть обращение – это или запрос, вот были сроки установлены, значит, теперь этот закон утратил силу, у нас вступил с 1 июля в силу административный процедурно-процессуальный кодекс, куда вот перекочевало понятие обращения, да, и там вот процедура рассмотрения обращения, они присутствуют, То есть в любом случае это есть, и физические лица, и некоммерческие организации могут эти обращения направлять запросы и по закону обладать информации должен ответить. Ну и как бы продолжая тему, очень важный закон, которого мы долго-долго ждали, который вступил в силу 16 ноября 2015 года, закон о доступе к информации, да, где наконец-то появилась норма о том, что информация, которая не секретна, не защищается какими-то отдельными актами, да, она доступна. Из статье 6 перечислен целый ряд... Значит, сфер, да, которые не, в которой информация не подлежит ограничению. да, То есть она должна быть общедоступна. Вот, соответственно, это все есть и сейчас. И если мы хотим что-то мониторить, да, какие-то там отдельные сферы отношений, чью-то деятельность, мы можем это делать, обходясь теми инструментами, которые сейчас есть, теми нормами, правами, которые есть. Вот, если коротко, то так. Спасибо. Ну, вот теперь я думаю, я смогу тоже достаточно профессионально отвечать на вопрос своих коллег, какие у нас есть основания для того, чтобы заниматься общественным контролем и общественным мониторингом. Спасибо, Сергей, огромное за время, за то, что разъяснил эту позицию. Всего доброго. До, До свидания.